В монастыре и я приехал в монастырь, который находился в Китае? И приехал я в монастырь и с этим человеком, общался и говорю ему он мне это сказал. И я ему говорю: послушайте: а вот вы сказали, что невежество, проявление или проявляющаяся злость она и создает заболевание, но вы же очень давно болеете ревматоидным артритом. Неужели вы? Не можете с этим справиться. На что он мне ответил, да, я с тобой абсолютно согласен. И он говорит, я не могу справиться с элементами, он говорит, я прихожу за стол и стараюсь кушать один, потому что если ем с кем-то, то мне не нравится, как эти люди едят. Одни чавкают, одни сморкаются, мне все время что-то раздражает. Мне раздражает, что я один, что я неправильно встаю, что я неправильно ложусь, мне раздражает это, раздражает это. Это все вызывает во мне злость. Я ему говорю, вы не можете с этим справиться? Он говорит, нет. Отягощенная карма в моей жизни мешает мне справиться с этим. Я это понимаю, именно поэтому я читаю мантру «Ом мани падме хум», которая поможет мне справиться с вот этой омраченной кармой. То есть с чем должна помочь справиться? «Быть добрее». Именно поэтому в свое время было создано вот эти пять мантр доброты, которые я в свое время выложил даже в интернете. Это 5 мантр, открывающих сердце человеку. Это намосарвататагатанам, куру-куру-муру-муру-кару-не-кару-не-читамут-падая-пагвати-сарапая-мена-соха, падая пагвати сарапая мена соха намосарвататагатанама висани и так далее. То есть их там пять штук, и каждую из них я по 108 раз читаю. Такое видео есть. Оно удивительное, оно избавляет человека от заболеваний, делает его добрым, делает человека везучим в жизни и так далее но самое основное качество самое необходимое то о чем необходимо помнить это иметь возможность и иметь желание быть добрым человеком таким образом у человека исчезает его карма даже когда вы порычали, не злитесь подолгу, потому что когда человек поругался и потом он месяцами обижается, то вот этот месяц вы проявляли и накапливали злость, вы ее не могли у себя высечь и перестать злиться. Прав, не прав, не важно. главное ваш поступок, вот какой он, длительно быть злым плохо, это плохая карма.